<свист> <свист> <свист> ой это это весит 20 грамм ой, о, все успели пук-пук-пук-пук-пук раз и все как так <свист> а чего он контрится о, вообще Посмотрите, ну, смотрите какая штука вот такой чунь вот <свист> и <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> А у нас, видите, одни ботаники собрались. Главное, брюхом не зацепиться, верит Оно красное, красивое, думаю, что это такое. И мне мозг подсказывает, яйкель. О, ты тыбовки, козлы. Опа, сколько птиц, ёп. здравствуйте, уважаемый любитель летных видов спорта. Сегодня у нас на обзоре редкая птица, археоптерикс. И нам несказанно повезло застать его в фазе сборки. Погнали! Археоптерикс, посмотрите, рядом со стоянкой моей принцессы поселился вот такой планер. И вы можете воочию наблюдать, как происходит его сборка в одиночку. Пилот собирает Археоптерикс. Угу-гу-гу-гу, как нам повезло. Мы сейчас отснимем полностью весь процесс и заснимем возлет. Ну, вы даже можете посмотреть немножко на конструкцию. Видел крыло, ну, понятно, что крыло, это, собственно, угольный лонжерон, как выглядит стыковочный, ну, по большому счету, как в обычном планере. Оп. Да. И главное, что это в одиночку все делается, видите, то есть человек один, никто не помогает. О. Вот стоит мотор, видимо сюда вставится вал, дальше будет пропеллер. Лучше помоги То есть Не мешай. <сélve> <сélve> <сélve> Главное, что мы видим все, как это вот, как это вживую. Только я, я поймал его случайно, друзья. Вы очень много, много, много раз на канале просили, Игорь, поймай археоптерикс. Я это сделал. Я даже камеры не успел достать, врубил телефон, верно, iPhone, И снимаю вам на что есть. Вот у него, соответственно, видите, закрылочек. Ну, аэродинамически, конечно, эта штука явно совершение э, свифта, потому что такой развитый, мощный закрылок. Все легенькое, журненькая, красивенькое, углепластивенькое. Здорово. Класс! Выглядит, выглядит очень красиво. А есть у него, видите, обзор через крыло прозрачное. То есть здесь у нас совершенно прозрачная обшивка. И получается, пилот, в принципе, через крыло может посмотреть, что творится сверху. Хреново, конечно, посмотреть, но вполне, вполне реально. Вот эта балочка. Здесь, соответственно, будет у нас стабилизатор. Видите, как мне повезло. Еще, еще даже я успел вам все это показать. Вот как это все устроено. Вот видите, тяга. Руль направления устроен интересно. Видите, тяга сюда вставляется, видимо пластина и дальше все так управляется вот управление стабилизатором изящненькие ажурненькие детальки прям огонь огонь и посмотрите на счастливого человека который поймал контент огонь друзья это уже напоминает какую-то я бы так сказал не заболевание про деформацию когда ты вот меня находят случайные моменты то есть действительно очень много сейчас моментов когда ты раз их случайно нарываешься на контент огонь вот так раз представляете повезло вот. обзор здесь какой обзор хороший в бок то есть получается это по сравнению с э, э, свифтом это как бы свифт более низко что ли я даже не понимаю как тут это объяснить но вот короче здесь вот видите надо посмотрим когда пилот сядет какой как, как будет обзор выглядеть. Но пока вполне себе в бок хороший обзор. Вперед. Видите, здесь, может быть, этих труб нет. Вперед очень хороший обзор должен быть. Вот как вешается. Видите, есть обтекатели, которые крепятся на липучках. Здесь довольно много таких вот решений. Ремешочки, липучки. Я так понимаю, что это еще спасательная система стоит. Стреляющий парашют. Как устроено шасси. Ну, шасси. Вот. Одно колесико. Ой, давайте залезем, посмотрим. Опа! О! Вот колесико, одно. А здесь материя, потому что помните, да, что эта штука способна взлетать с ног. То есть пилот, в принципе, может затащить ее на гору, стать ногами. И вот раздвигаются вот эти вот штворочки, И это может штука взлетать. А это маленькая микроколесико. Вот она От роликовых конечков. Видимо для того, чтобы, если что, на нос обобрется, тоже могло ехать. То есть колеса получается аж три, то есть задняя, средняя и вот так. Сейчас видно это переднее колесо. Да, О! вот такая штука. Здесь у нас какие -то педали, тоже ажурное все углепластичек, такой тоненький стеклопластичек. Тут, я так понимаю, кевлар. Кевлар для того, чтобы, если эта кабина, не дай бог, баб баб бах чтобы пилота не покололо углем, то здесь всегда бурволокно используется. Получается, две несущие балки основа конструкции. Между ними вот подвешена люлька пилота. Но это аналогично, как на свифте. Сюда ноги уходят, то есть можно встать. Вот, кстати, здесь какая классная штука, приемник можно в полете пописать здесь у нас прибор контроля какой-то я так понимаю что вот закрылок угу. вот 130 км эта штука максимум фигачит да отлично это вот, закрылочек сверху наверное не знаю что такое это у нас по символам можно догадаться в общем ручки управления -то. вот у нас батарея Смотрим куда батареи прячется. видите как она? ставится батарейка, мне любезно разрешили здесь сделать видеосъемку И какой коннектор силовой, раз, подключилось все Идет взлет, полетели наши коллеги, представляете друзья, я снимаю контент огонь, мой ученик готовит планер Смотри, мы должны тоже лететь Допустим, да пошел дискус. Оп. и вылетел дискус. Ну, сегодня хорошая погодка, быстро взлетает все. Ну, вот, смотрите, вот одна батарейка получается у вас. Вот вторая батарейка. Места немного не занимают. Я даже, кстати, не знаю, почему изначально э, сделали такую широкую кабину. Может, это модифицированная кабина как раз под версию с батарейками. Ну, грамотно, то есть вот с батарейками прям чупык. единственное, конечно, что надо понимать, что это литий-полимер, скорее всего, и, конечно, представьте теперь, что эта батарейка вдруг загорится. Вот это, конечно, даже представить страшного сне не видно, не, не, не, невозможно, э, потому что, например, в мини-лаке, на котором мы летали, батарейки сзади расположены в фюзеляже, ну и в конце концов там загорелось, еще можно как-то выпрыгнуть. А здесь загорелось, тоже, конечно, можно. Но здесь выпрыгнуть невозможно. Здесь система, которая спасает весь планер, самолет. Так что решение, конечно, очень. Давайте мы подкрадемся. Информацию про батарейку заснимем. Вот что написано. О. Стоп-кадр какой-нибудь сделаем. Ну, какая-то еще информация. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык дальше кладутся бутербродики бананчики на целый день радиостанция на чистоту аэродрома на этом аэродроме друзья не нужно никакого руководителю полета ничего докладывать это аэродром бесплатно кстати приезжает каждый желающий летает есть клуб. В клубе, если состоишь, конечно, какие-то взносы платишь, потому что там хранишь в ангаре свой самолет, еще чего-то. А для таких вот лесовиков, как мой, видите, вот два прицепа наши в лесу стоят, планер стоит наш тоже. Это совершенно безвозмездно, то бишь, даром. Красота. Как выглядит прицеп под этот археоптерикс. Он сделан из алюминия. весь шмурдяк. Прицеп без солнечных панелей. Я сначала думал, может тут панели будут какие-то солнечные. по-моему, боксы как раз. А боксы под всякие мелочи. Ну, такой простой, достаточно аккуратный прицепчик. А вот, друзья, как в этом прицепчике, вот в пенопластовом таком... Ну, все из пенопласта сделана Система хранения. В пенопластовом таком каркасике стоит руль направления. Пожалуйста, как это все красиво. Ну, так это все ну, похоже, как и как бы у нас тоже сзади заводится. Потом оп оп. Все. Ну, Представляете, один штифтик Красота. Вообще очень красиво Легенькая все такая, жирненькая. Ну, прям конфеточка, знаете, прям какой-то инженерный техно я бы так сказал. Вот, не побоюсь этого слова. И стабилизатор цельноповоротный, то есть здесь нет руля, ну, собственно, он поворачивается с руля высоты, как на склоняемой поверхности, получается, целиком поворачивается. Вот как крепится винглета. Вот как крепится винглета. Ой, это это весит 20 грамм. Ну, может быть, 30. Друзья, вообще. Она ничего не весит. Реально. Ну, я не знаю. Фантастика. Как вообще такое? Ну, я вообще моделями занимаюсь, поэтому представляю, как это все. Но настолько легенькое. То есть... Вот. крепление, видите, такой штифчик. Тюк. Тюк и все. Эти Стоечки все сделаны аккуратненькие. Все. Ай, как. И эта штука полетит, мы обязательно это заснимем. Пилот на нем улетает, видите, писает в кустах. Но вы можете. Редкая какая-то такая птица достаточно. Пока он готовится к полету. Я хотя бы вам покажу внутренности. Видите, вот, как внутренности этого пикала выглядит. Вот так они выглядят. Что интересно.. У него получается свой моторчик. И он неубираемый. Вот это у этого пикова торчит мотор, на у него трехлопасной вин, который складывается в такой тюльпанчик. Двух. Цилиндровый двигатель, не очень мощный. Шасси неубираемое. Такой микропланер. Ну, самолет-планер, что такое среднее. Но планер все-таки как крыло хорошего ну, достаточно удлинения. Ну, подкостный. Но он парит. Мы недавно с ним парили вместе. Тоже красиво. Тоже здесь летает. Тоже... Ой, мы пока пикало снимали. Опозд... Опоздали снимать. О. О, все, успели. Вот, раз. И что-то здесь, наверное, какой-то штифтик. Оп. Все. Вуаля. хе Какая штука. собственно, вот он винт. Пук, пук, пук, пук, пук, пук, пук. Такая красивая штучка. Слушайте, маленький, легенький. О, контент огонь. Оп. Смотрите, как это выглядит. Раз. Чук. Раз. И все. Как так? Как так? А чем он контрится? О, вообще. Ну, смотрите, какая штука. Вот так вот. Чунь. Лопасти разв развелись. Вот этот маленький пропеллер все это толкает. Но ну, мы сейчас посмотрим, как он взлетит. Фантастика. Осталась еще деталь одна. Это стекло. Ну, кстати, интересно, это стекло или... Да, стек или пленочка. Пленочка тоненькая. То есть нет здесь стекла. У нас это и легче, и понимаю, это понятно уже непосредственно перед полетами будет ставиться. А, да, сейчас он будет протираться. Это известный факт. Но, ну, кстати, нам тоже надо помыть наше стекло. Сейчас мы посмотрим, что за что за на этот наклеечка. Оп. вот такая. Значит, таким быть можно. Значит, и мы попробуем то, что я давно подбираю. Чем же мыть, потому что мое стекло, зараза, грязная, как свинья. И планер наш тоже, как свинка. Посмотрите на этот позорище. Мы вчера просто прилетели поздно и опаздывали на ужин. И не помыли планер. Сейчас-ка на еду, чем занять ученика, друзья. Ой, а фонарь, посмотрите, эти блики, эти разводы, эти царапины вечные. Царапины от чего? От того, что... Зачехляют, расчехляют, иногда замком по этому фонарю бам, иногда я камеры по нему изнутри бам. Что-то не фонарь, это реальный позор. Ой! Ох. Очередной взлет. Эти аэродром не очень ровный, поэтому буксировщику нашему достается по полной. Но зато погода бомба. Это ребята приехали из Бурга летать, представляете? 200 километров отсюда приехали на сбор горные в равнинной части Франции. Мы моем вот такой штукой планер и вот такой тряпочкой. Нетканный какой-то материал. вот Все эти мухи смываются великолепно. Держи. Это, друзья, наше съемочное оборудование. Вот две камеры, которые снаружи снимают. Две восьмерки GoPro. GoPro 9 и даже GoPro 10. Он на второй день с нами летает. Вот эти камеры стоят в кабине. А это стоит у нас снаружи. это это пауэрбанки для питания камер. Вот сколько у нас всего счастья. Вот этот большой пауэрбанк, он питает сразу две девятку и десятку кабинные. Так, надо развешивать камеры, быстренько. Сейчас мы посмотрим, как пикало будет взлетать. ну вот такая маленькая хрень. Как археоптерик взлетит, мы увидим. Я дождусь, я не полечу, пока он не взлетит. Вы не переживайте. Он проверил воздушные тормоза. Поехал, руливает на полосу. Ну и что будет делать? Прям так сходу? Вот ты, шпадишка! Все! Вот такой вот микола Сколько сейчас? 50 метров пробежал? 60? 70? 100? Ну, вот где-то 120 метров у него дистанция разбега получилась. Ну, неплохо, неплохо. Ох, этот запах двухтактного сгоревшего топлива с маслом костор, Вкус детства я модельного. Между тем очередной взлет. Наш букс потащил кого-то в небо, а владелец планера спокойно тащит его в гору. То есть, друзья, с нашей принцессой я так не могу. То есть ее хрен так вытащишь вообще. А тут вы посмотрите. Ну эта штука весит, это семьдесят. 70. Вот. человек, Питер, собрал ее полностью сам. Вообще, я даже я помогу, вы не думайте, что я такой вредный. Но он полностью сам помог, собрал. И вот так ее вытаскивает. Я же вы говорил, что аэродром для всех. Оп! Против ветра. Пара -пара Планера приземлялись по ветру, потому что на фаль фальшстарт уже один приземлился, а не выпарил дельтапланерист. Все, вот он, кстати, без двигателя тренировал заход. Сейчас завел двигатель и тарахтит себе домой. Заходят на посадку парапланы. Нет, это не тандемы, это пилоты, которые, видимо, не выпарили. Раньше времени стартовали и... который приземлился, а к нам подъезжает буксировщик, ну не к нам, а к нашему коллеге, сейчас двухместный планер потащит. Все, что вам надо знать об аэродроме Аспор, свобода для всех, парапланы, дельтапланы, археоптевриксы, свифты, самолеты, все на одной площадке. Вот это все вкучкуется на одном аэродроме, на котором нет никакого диспетчера, то есть здесь нет человека, который этим аэродромом управляет. И что в этом случае хочется всегда передать, передать? Что Волков делает? Он в этом случае передает привет Росвиации. Друзья, учитесь работать. Ну, посмотрите, как во Франции организованы полеты. Видимо, как-то сделаны так разумно документы, что они позволяют, во-первых, регулировать все это без участия каких-то там сложных диспетчеров, начальников, там, ля ля поля Кстати, аэродром бесплатный. Это аэродром, я уже не один раз говорю, он бесплатный. За него за полет на нем нужно платить. Это государственный аэродром Франции. Ну, там региональный такой для любителей группу уважаемых любителей ледных видов спорта так что принимайте опыт <связь> а, товарищи учитесь работать посмотрите какое место какой какой рай можно сделать на кусочки планеты земля вот можно было такое же сделать с аэродромом например в кисловодске на котором сейчас планируют теплицы поставить ну, представляете вот друзья все, иногда думают что я критикую я не критикую я просто показываю ну вот как бывает и как бывает А критиковать кто это такой чтобы критиковать я лишь могу сказать что вот так бывает чтобы легче было взлетать на этом аэродроме видите сделали асфальтовую такую разгонную полосочку никакая там не полоса ведь она кривая достаточно но она удобна чтобы разогнаться и улететь а еще здесь принято делать старты в горах муниципалитеты городков например вот там расположен городочек Ларань и от муниципалитета города Ларань организован старт на горе Аспр ой Аспр Шабр и Ковер красивый, постельный, все, то есть старт для планилистов, чтобы они да, там аккуратнее стартовали, меньше бились, больше летали. На этой горе не оборудован старт, но он сам по себе достаточно качественный. Его намного реже используют, чем старт на горе Шабр. Так что, <с forcémentak> учитесь, принимайте опыт. Можно? Можно. <с -bia> Друзья, нам ну, не сказано повезло. Питер, хозяин планера, согласился пару слов сказать об этом планере. Hello. Okay, I'm Peter, and uh, for six years now I fly Archaeopteryx. I have uh, now 1800 hours. Magnificent. And I'm very pleased. At the beginning, uh, as a young man, I started hang gliding, and since I'm retired, I do it the easy way it's uh, much more easy to fly than a hang glider i for me it's like a telecommand like a radio controlled glider it's so easy of course here in southern france sometimes it gets rough but i have full confidence and if everything goes wrong мы Вот, oh. yeah. <laughs> oh, друзья, как в стоит. Супер! Спасибо большое! Друзья, это огромная удача! Мы засняли Рокеоптерикс! Контент огонь! Погода бомба! Сейчас еще взлет его заснимем. <laughs> Ух. А, мой ученик надравивает нашу принцессу. Так, надо срочно ставить камеры, срочно ставить камеры <смех> на, на драйв, ну да, двухмысленно это звучит, друзья, в хорошем смысле этого слова, ну, в принципе, вы поняли. Ой. Так, ну вот у нас десятка сейчас вот в таком ракурсе стоит, Их, ща полетит. Посмотрите, что у нас растет, у нас растут, да, это шампиньон, М -м -м, класс, смотрите, Ням -ням -ням -ням. очень вкусный полевые шампиньоны. Надо будет вечером набрать, они сырые, вкусные. М -м -м, грибочек. Не пахнет, запах потрясающий. Пока пилот готовится к полету, расскажу вам немножечко об археоптериксе. Итак, сама идея этого летательного аппарата в том, что это аппарат для старта с ног. То есть, пилот стартует с ног, понятно, что он этого сейчас не делает, потому что у него там два колесика. То есть он может стартовать как ног, с ног так может и не стартовать. И прелесть этой конструкции, что это дельтаплан второго класса. А чем хорошо иметь дельтаплан? Тем, что лицензия летная намного проще, намного спокойнее, меньше проблем. Ага. Меньше проблем с медикал. Так, у нас заходит на посадку самолет. Меня предупредил. Да, собственно, вот он самолет. Поэтому перестану мельтешить вокруг. Видите, идет проверка. Закрылки и так далее. Хорошо, что мы стали здесь. Видите, как все. Ух. И, собственно, пилот готов к взлету. А если были бы горы, нужно было бы стартовать с ног. Понятно, что наверное, он делал это без электромоторчика, без батареек. Все это было бы легче. Ну, конечно, реально это достаточно сложно. Если даже не стартуют с ног, чаще всего садятся на колесиках, потому что это намного безопаснее. Но именно скорость низкая этого летательного аппарата, позволяет такой старт ну и его опять же вес вес э, порядка меньше 70 килограмм в чем прелесть таких еще аппаратов помимо ну вот ну, вот, взлет. вот вам взлет ракеоптерикса все друзья это чтобы вам не соврать метров 30 не больше ну 40 вообще какая-то фантастика то есть свиф дольше взлетал ну может ветерок поддул может еще чего ну круто вообще все и дальше он полетел набирать высоту и летать друзья помогаю стартовать Вот он встает, закрылок полет на поехал Да впереди камера, получится или не получится, О, он над ней пролетит, офигеть, друзья, тут и сегодня ветерок небольшой, метр 3, тут и 20 метров не было, огонь контент. Магненный спорт заставляет бегать, Валя засняла, ах ты моя хорошая. <связывая> не успел я ничего, ничего не успел про него рассказать, а, вот такой вот гоня, надо было меньше грибы жрать, <связывая> больше рассказывать, ладно, едем на старт. А, в чем прелесть таких летательных аппаратов, друзья, в том, что можно обрабатывать очень узкие потоки, то есть, можно самый тоненький-маленький узенечкий поток закрутить, и вот в этом кайф свифта и в этом кайф аэрохиоптерикса и в принципе в том, что вот человек может сам спокойно подготовить много времени, это ему у него не заняло летательный аппарат к взлету, сам взлететь и сам летать ну а альтернативная версия, вот у вас есть планер у вас есть вот такой замечательный самолет-буксировщик Божья коровка динамик и сейчас это все будет тоже взлетать Давайте погоняемся за ними, что ли. В таком случае вы, конечно, летаете на настоящем планере с высокими скоростями, но вы понимаете, что это уже тоже стоит, во-первых, и дороже. Ну, нет, наверное, не дороже такой планер. Можно купить там, не знаю, тысяч за 14, 15, 20 евро и спокойно на нем летать. А буксировка стоит 3 евро в минуту. То есть я вчера забуксировался на 10 евро. То есть 4 минуты я потратил на взлет. Вот. Ну, ладно, ну, 20 будет там, то есть, вот ну это клубные расценки, я так понимаю, это вообще полностью коммунизм. Да, они доложили в эфир, ни в коем разе никто, ни с каким диспетчером не связывался, его здесь нету. И вот поехали, поехали, поехали, поехали, я их пытаюсь догнать, догнать, догнать, догнать, о, главное не упасть. Трых, трых, трых, трых, трых, трых, скоро взлетят. <смех> До сих пор ну не догнать меня. Я на колесе мог бы, конечно, навалить 60, но есть большой риск здесь навернуться и на этом закончить, собственно, полет. Вот эта свобода какая-то, наверное, это основное. Плюс свобода в небе крутить очень узкие потоки на уровне того, что крутят парапланы, по сути. Свифт э, и этот летательный аппарат Arheopteryx, они прекрасны тем, что используют аэродинамическое управление, в отличие от дельтапланов. Оно намного комфортнее для пилотов, которые... Ну, летают, например, на планерах. хотя вот Питер, он летал на дельтаплане, просто пересел на эту штуку и полностью счастлив. То есть для него вот эта идея небольших потоков, она очень яркая, и именно она его сподвигла к использованию этого аппарата. Друзья, попробую поохотиться за Хеоптериксами счет. Такой случайный обзор, обзор одного выстрела, что называется. Я не рассказываю про характеристики, там скорость взлета, отрыва, ну там скорость у него 6, 2, там, в районе 37, скорее всего, какая-нибудь посадочная. Это все можно найти, набрать археоптерикс, вам вылетает список, и вы все увидели. Мне, мне больше интересно поговорить об ощущениях, что я видел, как человек при мне собрал этот планер за совершенно разумное время. Там все настолько просто, щелк-щелк. То есть, SWIFT в этом отношении более сложный аппарат, его собирать тяжелее. Здесь много таких мест, где надо какую-нибудь веревочку крепить, а вот уже там... Этот, ну, аппарат очень продуман. То есть, с инженерной точки зрения, как я сказал, инженерный восторг, да. Вот этот инженерный восторг присутствует, так что постараюсь посмотреть по нему что-нибудь еще, но вы видели как он взлетает, как человек с ним обращается, хотя бы какая-то минимальная информация есть. Дельтапланы заходят на посадку, на ноги будет приземляться и на колесики. Давайте мы посмотрим, как это выглядит. Оп, Оп. Все, вот такой аэродром. Аэродром Эспермонт. Кайф. <laughs> вот такой рай. Приезжайте сюда полетать, друзья. Будет офигительно. От винта. Золу экспрес, Индия Виктор, уже слепая. наше сегодняшнее везение продолжается на 142 метра выше висит, архиоптерикс Эфиоптерикс Параплан висит и сейчас я вам покажу вот он Эфиоптерикс над нами мы его сейчас попробуем догнать ну догнать это безумие, это и вообще не получится но по крайней мере догнать потом на переходе и поснимать вдоволь это какой-то позор Эфиоптерикс по высоте уже 240 метров он у нас уже выиграл представляете? Полет класса стыдоба. У нас это мешает еще. Мотор мешает. Ну да, давай сейчас. Вот, эти вот сейчас засветился а Археоптерикс на 270. Да, потеряли мы Археоптерикс. К сожалению. Вот это обида. Вот ну, он тоже -то влево. А зону, вижу его. Видишь? Да. Давай, курс на него отдал ручку. Гонка за Археоптериксом, друзья, мы должны снять этот контент-огонь. Погнали. Ну, ниже правильно. У него ардинамическое качество. Они же 27, а у нас 50, так что помчались. Ура! Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Вот он, лапочка. Летит. Ну что ж, попробуем сейчас рядышком полетать. Я сейчас сделаю один проход еще над ним, на скорости. И потом выпущу воздушные тормоза, чтобы снизиться. Пока просто опять другой пройду. Попробую взять его на камеру крылевую. Вот сейчас он хорошо должен быть. Оп! Эх! Видимо, за счет скорости... Хорошо, резвимся. Вот. И снижаемся. Ну и сейчас я выпускаю воздушные тормоза, уже не буду больше. Уменьшаю скорость. Тормоза. Оп. Как он медленно летит, друзья, я на 80 в одном потоке с Аркадием Терексом. Класс. Сейчас он меня надерет вообще как щенка, как щеночка надерет, потому что, конечно, крутить он может самая ядрышко. Ну какую держу, Ну Мария Ивановна возбуждается дико она на него ругается видите, красным подсвечивает, говорит, волков не сбей не сбей, красавца а я и не хочу там будет нему фост зайти ооо, вот как он нас уделал вы посмотрите, просто как оп вы знаете, я никогда не радовался никогда не радовался так когда меня делают в потоках. Смотрите, какая красивая машина. О! Попробую под ним пройти. Смотрите, вот он как снизу смотрится, друзья. Оп. Оп. Вот так он смотрится. А, обалдеть! Фу! Ну, мы задачу с тобой выполнили. Реально снимаем контент-огонь мы не такие обижать археоптеликс мы точно не будем сразу же снять его красиво О, сейчас надо нас смотрит и смеется плюс наши друзья нашего летательного аппарата то что мы можем лететь со скоростью 180 достаточно с высоким экономическим качеством и легко догнать археоптеликс и вот смотрите не так давно У -у -у. он был совсем выше нас. А сейчас мы с ним на одном уровне. Ну, вот он летит спокойненько. Скорость он использует вот, на 100, соответственно, летит медленно, где-то на 80 он летит. Ну, что, в общем-то, логично для этого типа летательного аппарата. Ну вот, я иду сейчас на 130 кг. Сейчас, смотрите, как это будет. Оп! И в этот момент... Опять перегрелась про 10 Паркёв Терекс пришел ниже нас, друзья, где-то метров на 400. Но взял лучший поток. Вен, давай. Немножко сбоку. И вот нас уверенно догоняет. Ему сейчас разница у нас составляет 176 метров по нашему навигатору. Так что вот такая молочина. Под тихой цапой, но... Догоняет чтобы если кто-то говорит, что эти планера не летают, еще как летают, что свифт, что эта машинка, прям огонь, огонь, огонь. Сам я начинал, друзья, с парапланов, вот он мой наркотик, небо, это сейчас мы, наркоманы летают. да, посмотрите на моих коллег, коллег по небу, друзей наркоманов, Хе парни, летать это круто, Согласитесь. Ох, мои хорошенькие. Ох, мои лапочки. Я аккуратно, парни, не бойтесь. Оп. Они же не, знают. не, но они же не знают, поэтому я недолго буду. Я сейчас скорость бросил. Повыше ушел, чтобы не напугать их. Оп. Ну, контент пить огонь. Вот, друзья. Вот с такого я начинал вот на 1994 году когда мне наконец-то посчастливилось летать. Научиться летать. Ленинская поляна. Вот она, красавица. Подло не отсняла контент-огонь, как мы вот так вот пикировали на эту поляну, брюшком, красивенько. Представляете, какая подлая? Опа, сколько птиц! Я решил, что надо обязательно повторить. Я сегодня убедил моего ученика, что нам очень и очень нужно повторить моя ручка. Что очень нужно повторить эту съемочку. А? Еще разочек, смотри, мы ну, просто мы сейчас снимаем прям очень красиво эту поляну. И вот так вот с таким отсветительным проходом. Йо! Вау! Скорость у нас гуляет от 200 километров в час до 120, вот сейчас 120. Видите, на 120 я выхожу уже выше поляны. Сейчас опять к ней подкрадываюсь. И попробую еще один такой проходик. Видите, очень красиво. Не знаю, какие кадры получится лучше. Вот сейчас попробую прям через центр поляны пройти. Посмотреть, как это выглядит. <звык> Главное, брюхом не зацепиться. Вереск представляете вересковая поляна и здесь наверное, есть вересковый мед ore, <наверное> вот поменьше скорость ну смотри пусты реально пусты ковром идут да не пусты ну как это трава если это пусты <смех> друзья у нас возник <смех> спор на борту <смех> <смех> а а глубоко уважаемые зрители канала мечта летать я требую понимание что это вообще я, такое загугли давай загугли подожди загуглишь потом сейчас я снимаю контент огонь мы же должны еще ну, тем более что видите у нас планер друзья чем прекрасен вот мы сколько ходим а у нас энергия валом то есть мы все время над этой поляной хотя склон практически не работает так, главное мне сейчас не впилиться в этот склон сейчас попробую с этого ратуса спикировать на поляну и посмотреть что тут за дают вот смотрите вереск этот ну и что ну, мне кажется вереск Давайте попробую высунуть телефон в окно. А у нас, видите, одни ботаники собрались. Я вообще вчера это ягельным назвал. Ну так, сдуру. У меня вот, знаете, как бывает, первое, что придет в голову, вот мне так... Я смотрю на это все, оно красное, красивое, думаю, что это такое? И мне мозг подсказывает, ягель. Я думаю, какой, извиняюсь... Как бы так Справа Кто? О! Ёбонски ты бог Козлы Запустим двигатель, но козлов поснимаем Друзья, козлы Посмотрите, вот они бегут по склону Горные козлы Жирные Черт, как бы сейчас как бы сейчас нам Представляешь, как иногда получается контент-огонь снять? Археоптерикс, по-моему, собирается зайти на посадку Посмотрите да, но он, он сбрасывает высоту на посадку собирается зайти. Вот он, под нами, друзья. Вот это везение. Как день задался, то есть совершенно случайно приехали, бац. Пойдем Терекс. Бац. Так, у нас 1300-1400 метров. Аэродром 600 метров. Он там летает внизу по склону. Даже не знаю, что он хочет. Но он может все, что хочешь. Может и выпарить даже. Мы это, в принципе, тоже можем выпарить, если мы сейчас склону прижмемся. Он не хочет садиться. Не хочет. Но, друзья, он, в принципе, мне кажется, он над нами издевался. Ты сумасшедший, что поймешь? Что возьмешь? Где он там? О, Я, конечно, могу снизиться вам сейчас на 200 разгонюсь, мы будем пониже и по крайней мере его высоту померяем. 200. 200. Вот он Он на высоте 1200 300. метров А я видите, как потом спук И у меня уже 1300 Вот Вот какая у планера возможность Он на 500 штук Мы пикируем сейчас у него Вот он, красавчик Оп! Вообще кадры просто бомбические получаются. Мы же наблюдаем наш аэродром. Заходить будем левым кругом. Заходить. А? Да конечно, да. Заходить будем с легким попутным ветром. Потому что видите, колдун показывает южный ветер. Не сильный, но ну как не сильный? 21 километр в час вообще-то. То есть реально с покупничком пойдем. Э, так, это, конечно, неприятненько, но что делать. Вот там какой-то планер стоит, приготовился. Ну, явно не к взлету. Я не знаю, зачем его поставили. Рация у меня на чистоте аэродрома. Крыло планера лежит на земле. Планер, по-моему, не самовзлетный. Само... Э, слушай, да это, по-моему, этот наш. Э, может, его захотят затянуть типа полетает вечером. Это буксировщик, буксировщик тоже стоит. Ну поэтому я вхожу в круг и буду заходить на посадку. Астер, Индиавита, Даулинг, Ленинг, Норд Лефт Удобно, когда полоса расположена достаточно адекватно. Сейчас я не постараюсь не совершить мои ошибки вечные, близкого к третьему, к четвертому третьего. Сейчас я вот отхожу специально подальше в сторону. За панели вот эти. Тормоза подзакрыл. Закрыл сейчас пока на 6. Вот торец полосы наблюдаю и отойду от торца полосы Нет, метров на 600. Наметил себе ориентир потоков на назло все как обычно учитываем что ветер попутный поэтому берем себя в запасе вот, выполняю наблюдаю дорез полосы выполняю третий Как же я, вот это, мне не нравится вот это положение над пропастью и упускаю закрыл на лендинг вот, иду на ось полосы не попал И, и, и в общем-то я не стремлюсь оси как нету на эту асфальтовую дорожку попадать не надо все спокойненько иду скорость 143 по ветру 320-20 км попутного ветра да ощутимо все спокойненько иду скорость 143 по ветру 320-20 км попутного ветра да ощутимо ну тогда будем чуть раньше касаться Неужели сегодня мой триумф? Неужели? Нет, нет, нет, сразу. На 10 метров не доехали, друзья. Ой, черт. Не триумф. Лучше бы летать безопасно. Натренируюсь, еще пару, пару заходов и буду к прицепу приезжать. Ты доволен? Ой, конечно доволен, как недоволен. А над нами кружит ракеп Смотрите, друзья приземлился, доложил, что собирается зайти на посадку и будет заходить на посадку. Я так понимаю, что будет заходить не как мы, по ветру, а против ветра. Ждал, пока мы приземлимся, наверное. Вот вы можете наблюдать посадку Археоптерикса через солнце. Смотри, слушай, точно будет заходить против, против ветра? Да, ну правильно, в принципе. Но, Друзья, почему против ветра мы не зашли? Потому что уклон у аэродрома достаточно приличный. И... Было бы непросто. Ну, смотрите-ка, вообще, что творится. Что творится? Рука уж у меня дрожит. <злёг> <Строфель> у -у -у. Смотрите, как, какая красава. Какая лапа. Ой, прямо на нас летит. ой ой, -ой. фасадочка мягенькая Оп, остановился крылышко положил тык-тык-тык видите в конце там какие-то кочки побегу помогу дотолкать сюда можно даже не помогать посмотрите как легко и ну непринужденно толкается этот летательный аппарат О, красота я тоже тоже немножко super <laughs> yeah. great video around and wonderful fly and i filmed the landing yeah i give you uh the name of my channel and uh i i i do the video i think it's a uh, uh, diamond <laughs> Archaeopteryx в одиночку толкается, а вот принцессу мы сейчас будем горячить вдвоем. Это намного другое. Из плохих новостей, друзья, э, почему-то глюкнула камера. Э, вот что она пишет. На крыле пишет ошибка с карты Восьмерка сегодня глюкнула. Ну, то есть, видите, четыре камеры на борту и вот одна вечно глючит. Сейчас посмотрим, все ли хорошо с хвостовой камерой, которая вчера глюкнула. Подкрадываемся к хвостовой, смотрим, что она показывает. Она показывает... О, она сегодня молодец. 3 часа 30 минут мы сегодня отлетали. А на объективе хорошо нету мошек. Бывает, мошку как лупят в центр объектива, и жопа получается. Все, хвостовая сегодня отработала как положено. Совершенно непонятно, почему сбой крылевой. Ну и теперь мы начинаем толкать. Готов? Давай. Кто плохо летает, тот хорошо толкает Планер-то тяжелый Эх, навалей Друзья, в одиночку уже Ничего не делаешь Тут с другой стороны у нас для этого-то и двое Отлично Вот, друзья это настоящий спорт. Это вам не хухры-мухры. Планер потолкаешь вечерочком После трех часов лежания в кабине четырех. И понимаешь, что. Фух, да, снимай. Планерный спорт. Это серьезно. Да. Шик. Ну, ветер сейчас слабый штиль практически. И сейчас ребята из Бурга разбираются и все домой свой домашний аэродром. Их сборы закончились. А нам еще неделю летать. Садится еще планер. Видите, как по ветру, какая скорость. Все-таки хоть внизу штиль, но наверху чуть-чуть поддувает. Вот У нас было 140 на посадке, при 120 на заходе я держал через плата. Вообще моя скорость посадочная может быть и 100, касание 80, но... Вот так вот. Ну, четко, четко все рассчитал. Видите, пристреленный воробей. У нас образовалось единственное как это, преимущество нашего планера в том, что, видите, чехлы. Все, мы зачехлились. Археоптерикс еще будет Питер разбирать. Питеру, конечно, огромное спасибо. Он прям, во-первых, интервью во-вторых, полетал с нами вместе. Страшно рад сам. Обещал дать материалы от, с новым Археоптериксом, как он крутил петли. Нас интерьере и так далее. То есть вообще с душевнейший человек угостил нас пивом. Ой, ну прям вот, не знаю, не день сегодня, а подарок. День осени какой-то, но реальный боевой подарок. Просто вот. Я счастлив! Это просто все, знаете, как в партия чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Все так складывается. И получается контент-огонь. Погода Бомба контент огонь. До новых встреч! Глубоко уважаемый любитель летных видов спорта. До новых позитивных встреч!